В смысле 12 Где и 12 грамм Ва! Ты, Ты че порно-звезда, блядь? Нравится, тут смесь пластмассы, пластика, шин автомобильных Просто все запахи мира Здравствуйте, уважаемые Ну что ж, пришла наша всеми любимая посылочка из Китая Давайте взвесим Потому что Алиэкспресс нам говорил, что здесь будет 1720 грамм Ух ты, почти да Да, и сколько? 1708 Ты, в смысле, 12? Где мои 12 грамм? 12 грамм украли, да Допустим Давайте вскрываться Раз пакету. Два пакета. Так, вот это отложим на пользу. Желтенький. Сейчас начнем с этого. Белый. Сейчас начнем с уханьского воздуха. Да. Давай его, да, за все хорошее. Блин, а как плотно, плотно, плотно везут нам в кони. Ну вот, в общем, наш уханьский воздух мы отхватили. И тут, дамы и господа, туфли. Знаешь, сколько стоит Две семьсот Боже Пахнут, да? Блин, красный треугольник даже будет просто в заду Так вот Пока, что мы по ним имеем. 44 написано сзади, заказывал 43, нога у меня 42 с половиной. Привет. По ходу разберемся, по ходу разберемся. А сначала, лучший, сначала, что полегче. Тут на костюм верхний. Короче, заказывал XXL. Я, по-моему, не знаю, как в кадре видно, не видно, но что-то это, да, по-моему. Гораздо не оно. Всего две пуговицы, да? Следующая теперь. О! Штанцы! По тебе! По тебе! По тебе, по тебе! Идришки, мартышки! И теперь. Вот, на не, ну это все. Вот это, блядь. Кстати, качество-то я хочу сказать такое, но. Пуговицы бы я бы чего тут у нас жилеточка осталась, блять, ебать, она яркая у него не такие же были, да? Согласитесь же, у Джокера Хуакина Феникса не такие яркие же эти все были. Такая ярко-красная пиджак. Чем, В общем, был пиджак. В общем, был... прикид хороший. Ну давайте, короче, с это. увидимся по после примерки. Five minutes later. Ну что ж, просто красный треугольник отдыхает. Такая шманина просто. Обводный канал Причем вообще. Просто, просто тут смесь пластмассы, пластика, шин автомобильных, просто все запахи мира. На, чего ты хотел за 2700 из Китая? Вместо 43-го, 44-й Ты поднимай. Просто, как будто это ямля блядь, Опять? Опять? Опять. Ебать, они уже сразу прилипают просто клиноли. Эти турботурги. Просто шиномонтаж. Шиномонтшаж. Давай, беги. Беги, дорогая, беги. Беги. В общем, вот так вот получилось. Американский джокер. За 2700, ссылку прикреплю в описании из старых Вот такие вот тупики. Вонючие пизда, за Ну Выглядит шикардос просто под светом блестящие Штанцы вроде как в размер Ну если сильно не снижал Ты чё порнозвезда? Саша порон! Наркокрафт! Угу, порно-мой Рубаха конечно шикардос, рубаха ну блять Размер, но ну, цвет, блять, просто конченый. нас подойдет даже под Джокера из темного рыцаря. А Что ты заправил как ботаник-то, блядь? А вот это вот пиздец. Не, ну ребят, ну вот это пиздец. вот, вот что это? Блять, она хрустит. Сука, она хрустит по швам, я руки свожу, блядь. А я не, не, не это, не, не турбокач. Блять, что это? Что это? Сука, порву же, нахуй, ж надо отработать. Отправь ты это... ее. Просто разъебали на дохуя размеров. И... Это просто, бля, синтетика, конечно, адовая синтетика. Бля, парик тут пиздец, просто нужен, бля. Да Сейчас сейчас будет и парик. А вот, вот, вот, мы